Процесс номер 14. Избавление от беспорядка во имя ясности. Когда следует обращаться к данному процессу? Когда испытываете стресс из-за своей неорганизованности? Когда чувствуете, что тратите слишком много времени на поиски нужных вещей? Когда начинаете избегать своего дома, потому что вам лучше в другом месте? когда ощущаете нехватку времени на то, чтобы сделать все, что нужно. Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс избавления от беспорядка во имя ясности будет наиболее полезен в том случае, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между четвертым позитивными ожиданиями, верой и семнадцатым гневом.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 а на столе целая груда писем, на которые надо ответить. Если у вас скопилось множество нереализованных проектов, неоплаченных счетов, документов, которые вы так и не разобрали, если помимо всего этого у вас повсюду валяются журналы, каталоги и всякий хлам, то подобный беспорядок негативно влияет на вашу жизнь. Поскольку все вокруг обладает собственной вибрацией, а также потому, что вы имеете вибрационную связь со всеми предметами и явлениями в жизни, то даже личные вещи непосредственным образом влияют на ваши эмоции и точку притяжения. Существуют две основные причины, по которым люди не стремятся как можно быстрее избавиться от беспорядка. Во-первых, можно выбросить тот или иной предмет, а потом, когда уже будет поздно, понять, как он был необходим. Поэтому вы просто не хотите избавляться от чего бы то ни было. А во-вторых, вы понимаете, что навести идеальный порядок – это трудная и кропотливая работа, требующая гораздо больше времени, чем у вас есть на данный момент. При этом каждый раз когда вы пытаетесь хоть как-то прибраться, вам столько всего приходится разгребать и раскладывать, что вы не выдерживаете и бросаете это дело, так и не доведя его до конца. В результате получаете еще больше разгром, чем в начале. Процесс избавления от беспорядка во имя ясности устранит все эти препятствия с вашего пути поскольку он представляет собой процедуру, позволяющую избавиться от ненужного хлама очень быстро, не рискуя при этом выбросить ценные вещи, которые могут вам понадобиться в будущем. Итак, что необходимо для начала процесса? Прежде всего, возьмите несколько крепких картонных коробок с крышками. Было бы совсем неплохо, если бы вам удалось достать коробки одинакового цвета и размера. Тогда они выглядели бы более аккуратно и отлично подходили бы друг к другу. Мы предполагаем, что следует начать как минимум с 20 коробок, но вы можете взять еще больше их количество, если почувствуете, какую пользу приносит данный процесс. Кстати, следует также приобрести набор учетных карточек в алфавитном порядке и портативный диктофон. Начните с того, что соберите коробки и поставьте 5 или 6 из них в центре комнаты, в которой хотите навести порядок. Затем пронумеруйте каждую коробку от 1 до 20, и так далее, если коробок у вас больше. Теперь внимательно осмотрите комнату, задерживаясь взглядом на каждом из предметов, а потом спросите себя, действительно ли эта вещь необходима мне на сегодняшний день. Если ответ будет положительным, то оставьте вещь лежать там, где она находится. Если нет, то положите ее в одну из коробок. Затем возьмите следующий предмет и повторите с ним всю процедуру. Продолжайте в том же духе и со всеми остальными вещами в комнате. Большим преимуществом данного процесса является то, что вы не пытаетесь сразу разобрать и рассортировать все вещи, скопившиеся в вашей комнате. Вы просто устраняете беспорядок и избавляетесь от помех, которые он создает, причем не затрачивая на это особых усилий. Когда вы станете класть вещи в коробки, говорите при этом в диктофон что-нибудь вроде не распечатанная упаковка гитарных струн, коробка номер один, или старый телефонный аппарат, коробка номер один. Если вы станете использовать одновременно 5 или 6 коробок, то вещи можно будет разбирать по видам. Другими словами, все журналы, например, могут лежать в одной коробке, предметы туалета и аксессуары в другой, всякие мелкие безделушки в третий. Но не стоит слишком увлекаться сортировкой. Просто берите тот или иной предмет, определяйте, насколько он необходим вам на данный момент, и если он не нужен, кладите его в одну из коробок. При этом не забывайте наговаривать на диктофон, что это за предмет и в какую коробку вы его положили. Несколько позже вам нужно будет потратить еще час или около того на перенесение информации, записанной на диктофон. Вы должны переписать ее на учетные карточки в алфавитном порядке. Например, на карточке с буквой «А» вы напишите «Аптечка», на карточке с буквой «Б» — «Бусы», на карточке с буквой «В» — «Веревка» и так далее. Поскольку вы не занимаетесь серьезной сортировкой вещей, то данный процесс пройдет очень быстро. Вы сразу же почувствуете большое облегчение, как только избавитесь от хлама, загромождавшего окружающее пространство. При этом не будете беспокоиться о том, что не сможете найти нужную вещь, когда в этом будет необходимость. Вы уже заранее позаботились о том, чтобы четко указать, что и где у вас лежит. Если вам вдруг понадобится нераспечатанная упаковка гитарных струн, то ваш алфавитный указатель сразу скажет вам, в какой из коробок следует ее искать. Теперь найдите какое-нибудь место в доме или гараже, куда можно поставить эти коробки, и убедитесь в том, что вам будет удобно воспользоваться какой-нибудь из них, если это вдруг понадобится. Если по прошествии нескольких недель вы поймете, что содержимое одной из коробок, пусть, например, коробки под третьим номером, вам не требуется, можно перенести ее из дома, например, в какое-нибудь другое помещение. Возможно, вы решите, что все лежащее в этой коробке вообще вам больше никогда не понадобится и выбросите это на свалку. Саму коробку можно будет приспособить для чего-нибудь другого, например, для новых вещей, которые появились у вас за это время. Если вы будете постоянно заниматься данным процессом, то сможете полностью контролировать обстановку вокруг себя. Некоторые люди говорят нам, что окружающий беспорядок ни в малейшей степени их не беспокоит. На это мы можем заметить что таким людям данный процесс, скорее всего, не понадобится. Но мы должны заметить, поскольку всякая вещь обладает собственной вибрацией, то любому из вас будет гораздо полезнее и комфортнее находиться в чистом и свободном помещении. Абрахам, расскажите еще что-нибудь о процессе избавления от беспорядка во имя ясности. Физические существа имеют привычку собирать вещи вокруг себя. Многие из вас делают это просто потому, что не хотят ничего выкидывать, для других это способ провести время. Иначе говоря, вы живете в физическом мире, и его проявления стали для вас очень важны, но вы зачастую оказываетесь во власти мелочей. Большинство из вас тратит слишком много времени, уделяя внимание вещам вокруг себя. И это происходит не только потому, что вам постоянно приходится в них разбираться. Собирание вокруг себя большого количества ненужных предметов противоречит той внутренней свободе, которая является неотъемлемой частью каждого из вас. Мы уже говорили вам о чувстве внутренней пустоты, которая лишает человека радости. Многие люди пытаются заполнить эту пустоту при помощи разного бесполезного хлама. Они покупают все больше и больше вещей, и приносят их в свой дом, или же едят все подряд и в больших количествах. Но ведь на свете есть много других, более полезных и действенных способов заполнить вакуум в душе. И наш вам искренний совет – постарайтесь избавиться от всего, что не является для вас необходимым на сегодняшний день. Например, если вы можете тщательно пересмотреть одежду и убрать те вещи, которые не носите, то сделайте это. Если вы избавитесь от вещей, которые не используете, то освободите свою жизнь и дадите пространство тому, что находится в большей гармонии с вашим истинным «Я». Каждый из вас обладает возможностью притягивать к себе то, что ему необходимо, но ненужные предметы могут сильно затруднить и отсрочить этот процесс. А это, в свою очередь, заставляет вас испытывать чувство разочарования и неудовлетворенности. Представьте, что находитесь в пространстве, свободном от беспорядка. Джерри и Эстер недавно заметили, что если энергия ускоряет движение, то их идеи гораздо быстрее находят свое воплощение. А это означает, что они постепенно обрастают вещами. Другими словами – Сами вещи попадают к ним намного быстрее, чем прежде. Причем ассортимент этих вещей самый разнообразный. И ведь со всем этим надо что-то делать. Вещи нужно сортировать, разбирать, просматривать, потом оставлять или выбрасывать. Словом, каждая вещь требует к себе внимания. Никогда прежде еще не было так важно увидеть мысленным взором пространство, в котором вы живете. Представьте себе окружающую обстановку, где наведен абсолютный идеальный порядок. Представьте, что вы совершенно точно знаете, где все лежит. Вообразите, что вещи разложены очень рационально, и вам удобно найти все, что только может понадобиться. Проще говоря, представьте и все тут. Подумайте, что вы получите в результате – ощущение освобождения. Эстер всегда и повсюду представляет себе свою маму. Когда Эстер была маленькой, ее мама работала полный рабочий день и при этом у них было очень большое хозяйство. Мама сама косила траву на большой лужайке перед домом. В те времена еще не было никаких автоматических газонокосилок. По крайней мере, Эстер не помнит, чтобы видела хотя бы одну. Но вот то, как работала ее мама, она не забудет никогда. Ей в память особенно врезался один момент, когда вся трава была скошена и на газоны системы полива, весело сверкая на солнце, обрушивались брызги воды. Мама устало садилась на крыльцо, а Эстер устраивалась рядом с ней. Она вдыхала запах свежескошной травы и чувствовала, как от мамы буквально исходят волны огромного, непередаваемого удовольствия. Дни, когда косили траву на лужайке, были для Эстер одними из самых счастливых в жизни. Она чувствовала, как довольна мама, когда сидит на крыльце и оглядывает результаты своей работы. Джерри и Эстер чувствуют порой нечто подобное, когда заканчивают проведение очередного семинара. Это очень приятное ощущение, какое возникает, наверное, только от хорошо проделанной работы. В этот момент все приходит в соответствие. Таким образом, в первую очередь, вы должны достигнуть подобного состояния духа. Когда вам это удастся, энергия обретет новое движение, подарит ясность мысли и обилие идей и поможет реализовать любые планы физической реальности. Итак, всего за час или два вы можете полностью ликвидировать беспорядок в комнате. Для этого вам достаточно просто брать каждую вещь по отдельности, а затем класть все, что не нужно, в коробке. Поскольку вы в процессе работы комментировали, что и куда кладете, а также записывали все это на диктофон, то когда выдастся свободный вечер, вы можете провести его, переписывая всю информацию на алфавитные карточки. С их помощью легко будет найти любую вещь, если она вдруг понадобится. К примеру, если вы положили купальник в коробку под номером 2, то достаточно будет просто взглянуть на карточку и прочитать на ней, где он лежит. Главное достоинство процесса избавления от беспорядка во имя ясности состоит в том, что его можно провести очень быстро. При этом вы избавляетесь от внутреннего сопротивления, а все вещи продолжают находиться в пределах досягаемости. Иначе говоря, вы проводите перепись всего личного имущества. Мы уже давно заметили, что многие люди, применявшие эту систему, очень редко, а то и никогда не вспоминали о тех вещах, которые однажды положили в коробке. Поэтому, если вы видите, что за год или два вам ни разу не потребовались убранные вещи, то можете спокойно подарить их кому-нибудь или просто выбросить. Благодаря процессу избавления от беспорядка во имя ясности, ваша жизнь будет на долгое время свободна от беспорядка, а следовательно и от сопротивления.